Слава вашему Господу. Слава Богу. Мы рады быть у вас, посетивши вас, с Ним бранфула Приехали с женой и с парой братьями, которые у нас там находятся. Провести вместе с вами, разделить это радостное служение. Хотя у нас там совместно сан Антонио две церкви вместе. И у нас там довольно такая насыщенная программа и детская программа. И пение, и все же. Да, хорошо бы было, там говорит, побыть бы. Ну и надо, и надо друзей посетить. Ну и решили вас посетить, побыть с вами. Поделиться с вами о нашем горе. Господе, порадоваться совместно с вами, о спасении, которое Он даровал нам. И, вспоми... и вспоминая этот день, события того времени, на тот период времени, когда происходило все это, была жизнь подобно как у нас с вами, протекает обычным чередом. Но вот пришли дни для этого мира, никто не знал и никто не предполагал, что это так произойдет. Хотя и Христос говорил, будучи живым, что придет время, что «я через три дня воскреснул, Но эти слова, они не разумели и не понимали, как это будет на самом деле. Хотя они и видели подобное, встречали то, что Христос воскресил Лазаря. Они уже верили в те слова, которые Он говорил в воскресенье, что это возможно быть, и это произошло. Люди того времени удивлялись. И я думаю, если бы мы были бы с вами, жили на тот период времени, и когда мы встретили бы такие события, происходящие, знали бы Лазаря, живущего соседа, где-то недалеко, может быть, с нами прилегающие, И когда он умер, услышали. Ну и потом мы еще могли, всему ко всему нашему удивлению, после его смерти встретиться с ним, что он воскрес. Пришел учитель, который мог сказать слово «Лазарь, выйди вон». И Лазарь повиновался Ему. то есть Сын Божий воплотил на этой земле, когда Он был. Он имел это право, и Он это говорил. И люди удивлялись, видели. а ничего подобного в жизни мы не видели и не слышали. Это, очень, это было трогательное время на тот период событий, когда происходило для тех людей, которые видели. Но мы с вами живем уже настолько далеко от времени, от того периода времени, когда был Христос, когда Он ходил по Палестине, сколько прошло родов поколений, мы знаем. И вот мы с вами живем. Наша жизнь определена Богом в каждой семье, Дано по Божьей милости. Мы познали Господа. Кто-то услышал, кто-то через родителей пришел, кого-то достигло Слово Господня через Священное Писание. По-разному мы знаем, что Бог открывается людям на этой земле. Но я хочу обратиться к тем событиям того времени. Это будет записано Марка 16 главы. «В прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иакова и Саламита купили ароматы, чтобы идти помазать его». И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взгляну, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу сидящего на правой стороне, облеченную в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на заре, распятого, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен. Христос воскрес. Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес.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 Наконец явился сам одиннадцати, возлежавший на вечере, и упрекал их за неверию и жестокосерию, что видевшие Его воскресшим не поверили. Да, вот эти события, которые мы читаем на странице Священного Писания, нашему человеческому разуму это тяжело воспринять. Это как те, как те ученики. Христос явился, они увидели Мария я, я, я, Мария. Мария приходит, говорит женщинам, которые, своим подружкам, которые пришли к, с ним вместе в гроб. она говорит, я видела. Они не поверили. Те приходят, да, мы видели, он говорил нам, не поверили. И является, мы видим, что один из ученикам и говорит им. И мы знаем, что на тот период Фомы не было, когда Христос первый раз явился. И уже остальные все говорят, послушай, мы видели воскресшего, он был с нами. Нет уже не один человек, не Мария, это уже не два человека. Это уже более десяти человек говорят и убеждают его, да. он говорит, нет, этого не может быть. Как это может быть? Вот такой наш интеллект человеческий, который рассуждает по-своему. Как-то мы и жизнь порой часто... В нашей жизни мы ее строим по-своему, как мы ее видим, как нам подсказывает интуиция. И так человек движется на этой земле. Но более всего есть превосходные пути на этой земле, которые мало из людей мира сего они познают. Это то вера, доверие Богу, доверие Слову Господнему, которое написано и оставлено на страницах Священного Писания. Я приведу несколько примеров из жизни, как оно работает. Это есть превосходные пути. Я считаю благословенные пути. Возрастая в семье, как брат говорил, у него 18, ну у меня чуть поменьше, нас 16. И я самый старший в семье, и нам приходилось проходить трудную жизнь того периода времени, и не весьма было легко для родителей. Но я ценю тем родителям, они не дали нам грамоты, учебы, хотя при всей той возможности, как бы они ни старались, но они бы не смогли бы это дать, потому что это было пресечено законом, и все верующие, кто верил на тот период времени, они ущемлялись этими. Невозможно было поступать в вузы для того, чтобы продвигать дальнейшие свои перспективы, это было тяжело. Но я благодарен Богу то, что они вложили вот это Слово Господня того Иисуса Христа, который они приняли. И они показали, в первую очередь, своей жизнью, насколько они его любили, как они ему доверяли, как они жертвовали собою ради того, чтобы служить Господу. Эта служба Господу, это была жизнь моих родителей. На протяжении отец прожил недолго, 62 года на этой земле. Мать еще, слава Богу, у нас живая, крепенькая. Мы благодарны Богу. Но они всей своей жизнью показывали, они чтили Господа. Каким образом? Как они чтили? Когда никто не верил, когда все смеялись. Когда была такая система, что очень тяжело было. Отец сидел, бабушка сидела. Но ну, были трудные переводы. Но их сердца, они любили Господи. Они надеялись на то, что Христос сказал. Я живу, и вы будете жить. Я иду к Отцу Мою, приготовлю место вам, и вы будете там, где я. Вот это они восприняли в своей жизни. И они этим жили. И этим мы видим, что я видел это. И остальные мои братья, сестры видели вот эту ценность в наших родителей. Я хочу сказать молодым семьям. Немаловажно в вашей жизни, когда у вас возрастают дети, когда они будут подрастать, и когда вы постарайтесь передать своей жизнью потому что надо на этот момент перед времени другие другое совсем время довольно достаточно много информации излагают различные можно стадии познать грамотности изучение очень доступно очень легко но при всем этом я хочу сказать что теряется общение и связь с богом да. люди не переживают того, что переживали раньше. То, что они могли передать детям своим. Мы это видели. Трудности. Они тоже способствовали к укреплению семьям даже. Я хочу сказать. В веру и веру, доверие Господне. Была нужда, когда мы постились, когда мы семьей молились. Я помню такой случай в жизни. <къех> Моя мать... Когда у нее уже было восьмеро детей, и у нее такая на руках явилась экзема. Ну такая, знаете, болячки между пальцами. Она не могла стирать. Вообще воды тяжело она ее раздражала, сильно чесались. На тот период времени жизни у нас не было тех условий, что были стиральные машинки, дисбашер, ничего. Все это приходилось работать вручную. И так мать мучилась. Но так как большая семья, надо было это делать. Была бабушка, помогала. Ну, бабушка же была в возрасте. Она не настолько... Помогала, конечно, но не настолько, как было. И я помню, отец сказал однажды, собрал нас детей, и говорить, у нас есть говорит, Бог живой. И говорит, для него нет ничего невозможного. Мы говорит, будем поститься три дня. И как написано там в Слове Божьем, три дня будем поститься мы и скот наш. У нас была тогда еще корова, теленок был, несколько овец было. И, и три дня мы не давали животным ни воды, ни еды и сами. мы Отец почему-то так... Решил и так предпринял. Мы как дети, все мы слушались и поминовались Ему. И мы просили Бога, Господь, дай Твое явное действие исцеления. И вы знаете, и Бог со Своей стороны не остался безответен. Он послал ответ. И после того, когда мы совершили эти три дня поста, молитвы, и стали у матери руки заживать. Стали заживать явным образом. И это прошло. И мы благодарили. Был день благодарения. Мы собрали. Тогда у нас среди, где мы жили, была только одна семья. Мы жили тогда в Дагестане, на Кавказе, город Кизляр. Верших было очень мало. В течение, в радиусе 30, 40, 50 километров примерно 1-2 человека, человека проживали. Если на большие праздники, как на Пасху, мы собирались со всего, можно сказать, района, то у нас было где-то 15-12 человек. Вот таким образом мы возрастали, таким образом мы поклонялись Богу и служили. И я возрастал в этой семье. Это была ценность, вы знаете, чем? Когда они склонялись к коленам, и они молились, молитвы их часами, да. часами молитвы проходили. Мы дети, как дети, мы много не понимали. Но когда мы уже приходили в возраст, когда нам уже было по 12, по 14 лет, мы стали понимать, почему они так молятся, почему они так испытывались. Давал Бог такие... Ну, прошел, мы прошли такое тяжелое время. Дети наши и внуки наши, конечно, слава Богу, они не видят этого времени. Бог дал хорошее время, которое мы проживаем, и чтобы в это хорошее время, чтобы вот эти праздники, которые мы читаем на странице Священного Писания, они не пришли в равнодушие они не пришли в забвение, но они должны всегда для нас быть как вчера и третьего дня Христос говорит все самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи и когда мы имеем общение с Богом, когда мы понимаем Его присутствие что мы дети Его а Божья забота над нами в нашей жизни, это весьма превосходно один случай из жизни моей, это весьма трогательный, он остался и очень даже интересный. Я помню, когда я видел, что молодежь, мы потом переехали в Краснодарский край, оттуда с Дагестана, с Кавказа. Там уже была церковь небольшая, до 100 человек, было молодежи, я тогда уже был подростком. Мне было 16-15 лет в этих годах мы переехали и они стали ревновать о крещении духом святым. Я хочу сказать о силе воскресения, насколько она сильная и действующий. Когда апостолы после мы знаем что Христа не стало, и апостолы ходили. И как хорошо будет, знаете, это место местописание Петра, и что, значит, что имеют туда и во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Он имел уверенность в Иисуса Христа. А Петр, и он обратился к этому хромому, и хромой стал. И сила Духа Святого, сила того воскресения, которое Христос воскрес, оно работает в жизни людей. И мы видим, что оно так произошло. И когда я помню, молодежь ревновала о крещении Духом Святым. Удивительное. Ну, такое было, знаете, в христианстве оно есть. Когда люди познают Священное Писание, познают, что понимают, что им нужно крещение Духом Святым, то Господь посылает, говорит, «Изолью на вас и на детей ваших». Это не только на апостолов» то время, когда он заповедовал, говорит, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного Духа Святого. Это не было только для апостолов 12 человек. Нет. И тем, которые находились там с ними. Нет. Это на всех. Это всем оставлено. И на что молодежь стала ревновать и просить, чтобы Господь крестил Духом Святым. И мне так почему-то не получилось, я не знаю, уже не помню дословно, таким образом, чтобы я с той группой вместе молился, и чтобы Господь крестил Духом Святым. Прошла группа, назначен был день, времени, все это прошло, и, и молодежь большая часть получила Духа святом. Что удивительно, когда Господь посещает, когда Господь крестит Духом Святым, то есть это происходит запечатление. Он запечатлил нас Святым Духом Своим. Он усыновил нас. Вот это таинство, таинство неба между людьми и Богом на этой земле, оно дано тем, которые просят Его, которые хотят познать Его, которые хотят войти и переживать Божье присутствие. И я помню, когда... Я стал проситься у братьев случалей, говорю, братья, я хочу тоже, чтобы за меня помолились. Они мне наставили, сказали, ну, ты должен приготовиться, попаститься немножко, приготовить себя. очистить, Чтобы прийти к Богу, нужно приготовлять себя, свой сосуд, чтобы он был чистый, чтобы никакой грех не мог препятствовать для просьбы и общения с Господом. Я так и воспринял. Я взял три дня поста, молился, постился, пришло это время, мы пришли вечером на молитву, и брат сослужитель со мной пришел. А за нас молились две сестры, они имели дарование, Господь им открывал, чистый ли сосуд или нет, можно ли молиться приступать или нет. Но что хочу сказать, что они, когда мы совершили первую молитву, они мне спрашивают, ты готов молиться уже крещению? Я говорю, да. Вы знаете, такая радость, такое прощение, вот как будто с тебя спало, кажется, ну сто паундов. Ты такой легкий стал, независим, такой радостный, каком-то, знаете, в ожидании чего-то большего, ну такого. Для тебя сокрытого но очень интересного, таинственного и вот так хочется чтобы оно пришло так ну, знаете, я так настроился думаю господь ну как это чудесно ты посылаешь как это люди могут исполняться твоим духом святым переживать особую радость твои благословения Ну для меня это как-то много но много не было непонятно я над этим рассуждал я хотел чтобы оно проявился и в жизни моей чтобы и меня это привкусить чтобы мне это это понять как оно бывает и вы знаете когда мы они сказали мы будем молиться о крещении духом святым я хочу сказать вот эта сила воскресения благодати я был научен молиться на они мне так научили ты чтобы тебе не было сомнений и какого-то недоверия смущения от закрывай глаза представляй головский крест обращая руки свои к богу и молись я так и делал я закрывал глаза, поднимал руки и просил. Представлял себя пред Голгофским крестом. И вы знаете, когда мы преклонили колено, стали молиться. И вот эта сила Божья сошла. благодать Божья сошла. И я вдруг мгновенно заговорил на них языках. Это было чудесное, знаете, такое общение с Богом Духа. Уже не мой разум. Мой разум был отключен. Подключилась вся иная жизнь. Благодать Святого Духа начала работать и начал произносить слова. Для меня они не знакомые, но они для меня были очень весьма радостные, трогательные, восхитительные. Я поднимал, я восхищался, я этим жил. Вы знаете, ну не передать все эти чувства, которые имеешь на тот период времени. Я помню такой момент. Во время молитвы она подходит мне и на ухо так шепчет, «Брат!» Как ты себя чувствуешь? Яр, ну очень, и я так глаза не открываю, так говорю, очень легко, очень хорошо. Как будто я не на земле. Я говорю, как будто я оторван от земли. Как будто я там, я говорю, там на высоте. Она да-да, так она и есть. Но я тогда ничего не понимал. Как это, да, как это есть, что такое. Прошло 15 лет жизни. И она мне говорит, мне тогда исполнилось уже за 30 лет. И она говорит, ты помнишь тот момент, когда ты молился? Я да. я говорю, ты помнишь момент, когда я тебя спрашивал. Я говорю, да, помню, хорошо, конечно. Говорит, я хочу тебе сказать, когда ты молился, и сошла благодать Святого Духа. И говорит, ты стал подниматься от земли, поднимайся, поднимайся, и руками говорит, уперся в потолок. И на колени говорит, стоишь на, виху, на весу. И молишься, и говорит, идет молитва. И мы молимся, идет час, два, три молитва, брат, служитель говорит, давай, наверное, уже хватит, надо идти домой. Она говорит, брат, иди домой. Пусть он молится, сколько благодать работает. Брат, помолившись, просившись сестрами, пошел. А вы знаете, а я в этой радости, в этой ликовании. И он говорит, вот таким образом мы наблюдали, мы самим интересно, в нашей жизни в практике первый раз это было такое. И говорит, мы смотрели, наблюдали, как же все дальше будет. И ведь таким же, как ты поднимался, так плавно подхвосходил. И так же ты плавно так опускался и стал говорит, на колени. Иготь продолжал молиться. И когда говорит, ты стал на колени молиться, молился, мы подошли тебе, стали, брат, брат Иван, брат Иван. Давай ну, заканчиваем молитву «Благодарить Бога». Но вы знаете, вот эти чувства, вот этой радости. Я не хвалюсь о том, что произошло в моей жизни с собой. Нет, этого я не заслужил. Но я не знаю, почему приобрел особую милость. Для этих людей было особое свидетельство. Для меня было это утверждение. Я им задал вопрос, а почему вы мне через 15 лет сказали? А что вы мне раньше не сказали? Они говорят, ну, мы говорит, немножко имеем практику жизни. Если бы мы бы тебе сказали бы раньше, когда ты был молод, ты бы хвалился всем. Вот у меня было крещение не так, как у всех. Вот, вот таким образом. И говорит, дьявол бы тебе поймал твоей гордости. Твое недопонимание, на тот период, вроде в молодости, в ревности, ты просто бы враг мог бы тебе сразить. А так как ты уже возрос, уже укрепившись, мы можем это тебе рассказать. Вы знаете, я послушал и думаю, как разумно, как правильно, от многих искушений они мне просто избавили, они мне просто сохранили. И Господь провел мне до сели. Слава Господу! вы Господь являет милости. Дальше я хочу зачитать из страницы Священного Писания, где я остановившись и сказал, наконец явился сам одиннадцатий. 11... «Возлежавший на вечере и упрекал за неверующесть, что видевшие Его воскресшего не поверили, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие все твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Уверхи же будут сопровождать все знамения. Имя Моим будут изгонять бесов, буду говорить новыми языками, будут брать змеи, если что, смертоносные выпьют, не повредят им, возложат руки на больных, и они будут здоровые». Христос сказал, что после всего того, когда вы пойдете проповедовать, когда будете возвещать вот эти знамения, которые Он сказал о изгнании бесов, о исцелении, здоровье, оно будет в жизни христианина сопровождать. Хармин. Я хочу рассказать такой небольшой случай. Там, живя в Ростове, уже в Ростовской области, в Ростове мы жили, мы такой молодежью ревновались, чтобы Господь благословлял, чтобы люди каялись, а мы выходили, проповедовали, евангелизировали, свидетельствовали, когда уже время свободы, пришло И однажды мы, договорившись с братьями, постились, молились и решили посетить некоторые церкви, там, ближайшие в расстоянии до да, 500 километров от нашей церкви. Заехали в одну небольшую церковь. нас было тогда, на мы на одной машине, пятеро братьев. Из наших этих пятеро братьев были все четыре поющих, хорошо пели, играли музыканты. Ну, я среди них был... Не, не поющий, как проповедующий был, проповедник. И мы, братья, приехали, с была небольшая, а служитель говорит, братья, вы поете, вы проповедуете, вот и вы сегодня проведите у нас служение. Ну, доверим Мы с братьями своими поговорили, братья начали петь на гитаре, начали, это, начали слово говорить, проповедовать. И я помню, знаете, что Господь работал. Я говорю о действии силы Господней. Хочу обратить внимание, вы знаете, когда человек подготавливает себя и хочет, чтобы Господня слава была проявлена, или ожидает от него, чтобы Господь что-то дал его увидеть по жизни, и Господь так сопровождает и ведет. На тот период времени мы не знали церковь эту. Мы посещали раньше, но так близко не знали. Вы знаете, что сильно трогательно это было, значит, когда... Братья пропели, один брат стал проповедовать, проповедовал, мы слонили первую молитву, совершили такая молитва была, горящая в Господе, и потом а... братья опять спели, начала вторая проповедь, начал брат проповедовать, и вы знаете, так сила Господня сошла. Сошла сила Господня, и это была проповедь сразу ну, перешло в молитву. Так Господь действовал благодатью, настолько благодать, стала работать Духа Святого силы. Его стали молиться. Все стали молиться, преклонили колено. И вы знаете, и сильно то, что мне это как-то немножко насторожило. Там были две пожилые, там было несколько, много, ну как много? Ну, может быть, человек 10 их было, таких уже под 80 лет пожилые люди. И во время, во время вот этого посещения благодати, вы знаете, и они стали проявлять, нечистые духи стали проявляться. Люди эти были проблемные, они были зависимости. Может для вас это много, может быть непонятно, но я хочу сказать, что делает Дух Святой. Сила Господня, она разоблачает. И силы бесовские тьма греха греха а он не может находиться там где божья святость там где божье присутствие и а -а -а. вот эта вся темнота и вся бесовщина она начинает проявляться эти люди стали знать беспокойно себя вести неоднократно стали вести все это тогда прекратилась проповедь, прекратились молитвы распустили мы людей и стали отдельно за них молиться чтобы господь освободил от этого нечистого духа и будь и занять бесов. И когда мы стали совершать молитву Божью помощью, стали призывать власть Господня, и Господь освобождает, и Господь освободил. Это, говорит, вы будете, это будете видеть. Дала дал нам Господь это видеть, как Господь освобождает людей занятых, и люди радуются в Боге. После того, когда она получила освобождение, вы понимаете, 80 лет женщины, она стала прыгать, скакать, она подбегает к нам, обнимает. Детки, вы мои детки. Ну да, мы для нее как дети. Она радуется, ее лицо просвечено. глаза голубые смотрят небо, она Детки, я свободна, я свободна. Я спасена. Я со Христом, я со Христом. Вот эти чувства благодати силы, они в нас в людях очень по-разному проявляются. Но это, это факт. Это действие, это мы пережили, отчасти а мы это видели. Я хотел бы пожелать вам на вашем месте, где вы собираетесь, это начиная с малого, и я знаю, что Бог благословит и умножит, и чтобы Господняя сила, оно было проявлено. Как оно будет проявляться? Это Господь знает. Ваши желания, ваши просьбы, ваше богоискание, оно даст результат окружающим, чтобы оно затронуло вашей семьи. И это послужит благословением для ваших детей. Боги, жизнь, оно прекрасное. Но хотя и надо за все платить цену. За это все надо платить, для того, чтобы жить в Боге, нашем Иисусе Христе. Мы будем подходить к молитве и молиться. Если у вас есть нужды, и вы имеете какой-нибудь благодарности, вы скажите, мы вместе помолимся, поблагодарим Бога, призовем нашего Бога.